Добрый день. С вами Модовина Наташа, художник компании Таир. Я хочу поделиться с вами процессом создания рисунка на детской толстовке. Рисуем сказочного единорога в мультяшном стиле. На первый взгляд работа несложная, так оно и есть, но важно соблюдать некоторые нюансы. Во-первых, постирайте и погладьте изделие перед началом работы. Любая фабричная пропитка ткани должна быть удалена. Далее нужно перевести рисунок. Я использовал копирку. Рисуем из подбелки, окраску а разбавляю водой, чтобы рисунок в итоге получился тонкий. Ведь в детских изделиях особенно важно чтобы роспись не была жесткой и грубой. По этой же причине стараюсь, чтобы краска не проходила на внутреннюю сторону изделия. Подобные иллюстрации нужно рисовать послойно, с полной заливкой фона, чтобы краска распределилась равномерно. Переходим к самому интересному – детали прорисовки. Тут я буду работать в классической технике росписи, прорисовывая линии контуры с легким нажатием кисти в середине. Начинаем с самым кончиком кисти и ведем линию, делая легкий нажим и плавно отпускаем. Так линия получается живой. Эта техника знакома многим из традиционных росписей. В завершение добавим детали с помощью контраподкани ткани глитра. Веночек рисуем самым простым способом, но за счет объема будет смотреться интересно. Не переживайте про стирку, держаться будет хорошо. Глиттер я выбрала радужный. На мой вкус он подходит лучше всего и делать рисунок целостным. При нанесении глиттер всегда мутноватый. Пусть вас это не смущает. После высыхания он засверкает в полную силу. Сушим сутки, проглаживая горячим тюгом с изнанки, подложив мягкое полотенце. И готово! Рисунок яркий, насыщенный, но почти невесомый.